Глава четвертая. Вторичные выгоды. Помимо боли от отрицания части себя и своих чувств, у нас еще существует много вторичных выгод, когда мы заболеваем. Например, очень удобно заболеть от усталости или от нежелания куда-то идти или что-то делать. И поэтому мы насильно укладываем себя в постель и даем себе отдых таким образом. По-хорошему и доброму относиться к себе мы не можем, например, взять выходной на отдых. Боимся или стесняемся отказать кому-то. И, чтобы не идти в стыд или страх, начинаем болеть. У нас есть очень логичная отмазка, почему мы куда-то не идем и что-то не делаем, скинув с себя ответственность за свое бездействие. Да, мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, нам нужно обвинить кого-то или обстоятельства за наши несбывшиеся ожидания, за нашу нерешительность, за нашу жертвенность. Онкология и сахарный диабет также имеют вторичные выгоды, как и простуда, и, как и все болезни, недуги возникают из-за обид и обвинений других за то, что мы не хотим сами взять ответственность за себя. Это будет продолжаться, пока мы не обратим на себя внимание. Это все будет нас встряхивать через тело или через больные внешние обстоятельства. Мы не хотим рассматривать опыт, который мы получаем, наделяя его ошибкой. «Ой, я ошибся!» Даже не взглянув на то, как мы обогатились через этот выбор и сколько мы получили от этого опыта. И тут тоже онкология и диабет сигналит, что мы виним себя за ошибки. Во многих сигналах тело есть эта причина. И эти болезни — не исключение. Когда пропускаем этот опыт мимо, даже не взглянув и не осознав, он постучится к нам еще раз. Мы будем создавать его до тех пор, пока... Здравствуй, грабли! Нас не ударят по лбу так сильно, что боль будет настолько невыносимой, что будет трудно ее не заметить. Плюс еще одна причина. Мы находимся в постоянном напряжении, и приходится выбирать между желанием, импульсом и тем, что нам надо делать. Между хочу и надо. Вот я точно этого не хочу, но надо. Такие правила. Я обещал. Я ответственен у меня обязательства, а вот то, что я хочу, мне нельзя, это неприлично, не по правилам, а что подумают люди. В обоих случаях мы на наперекор себе и наступаем на собственное горло, ставя себя в последнее место. И проявление в жизни каких-то ситуаций с конфликтами говорит о том, что у нас внутренний конфликт с собой, между своими желаниями и обязательствами. А так как наше мышление творит это жизненное кино, то мы себе это и показываем. Мы или боремся с обстоятельствами, или перестаем на это обращать внимание, отмахиваясь и говоря себе, «Ну ладно, меня это точно не касается». Но тот опыт, что мы хотели себе показать, будет преследовать нас вновь и вновь, пока мы его не осознаем. Когда мы отмахнулись от этого опыта и подавили в себе это чувство, не хотим признавать и разбирать проблемы, то это чувство все равно будет проявляться наружу уже в виде телесного сигнала. У нас или у наших близких. То есть все, от чего мы пытались отстраниться, уже начинает проявляться болью и болезнями в теле. Так что не получится нам это подавить. Оно будет лезть наружу, чтобы мы заметили и разобрались с этим. Как бы мне помягче вам это донести? <как> Тело сигналит нам об остановке, о тупике, в который мы зашли. Оно разговаривает с нами самым прямым языком и четко показывает, куда нам нужно идти, какие препятствия у нас есть к нашим бесконечным желаниям. Но мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, оправдывая себя тем, что ничего от нас не зависит. Мы даже слушать и видеть себя не хотим. Поэтому мы идем к врачам и отрезаем язык своему телу. Подавляем сигналы лекарствами и делаем наше тело бесчувственным, чтобы не видеть, как мы буквально кричим себе о том, что пора обратить на себя внимание. Болезни в наше время не лечат, а заглушают. Болезнь — это хорошо, это самый здоровый и понятный способ слышать себя. Это здоровая функция организма, призванная разговаривать с нами и сигналить об убивающих нас мыслях. Приведу еще пример из практики. Недавно я работала с одной женщиной, у ее сына ДЦП. У него нарушена речь, и он мало подвижен. Когда сын родился, начались проблемы с мужем. Они в итоге развелись. Ее бывший муж уже много лет женат на другой женщине, но каждую неделю он проводит с сыном, помогает деньгами. Его жена терпеливо принимает это многие годы. Разбирая выгоды, мы увидели вот что. Мама этого сына не любит, возможно, даже ненавидит бывшего мужа и его жену. Оно и очевидно. Всю жизнь живет в обидах на них и на судьбу. И болезнь сына ⁇ это способ манипуляции бывшим мужем, чтобы удерживать его возле себя и мстить его жене, которая терпит его походы в другую семью и что часть денег уходит в другую семью. А также работать этот человек не любит. Деньги брать просто так не может. Это стыдно, и болезнь сына ⁇ оправдание, почему ее содержит бывший муж. Так деньги брать якобы на сына можно. Очень хорошее оправдание ничего не делать. А ДЦП как раз и говорит о том, что внутренний ребенок этой женщины, ее энергия развиваться с интересом и любознательностью познавать этот мир безмолвны и неподвижны. Нет желания что-либо делать. В данной ситуации есть решение. Начать жить, говорить себе о своих желаниях, Двигаться и дело творческое себе найти. Заняться собой, взглянуть по-новому на ситуацию, отпустить мужа и простить всем все, так как никто и не был никогда виноват. И свой страх одиночества, из-за которого мы не отпускаем людей, направить на новые знакомства. Перестать прикрывать свой стыд и бездействие ребенком. Я уверена, что через короткое время поменяв свои привычки мама и ребенок будут в полном порядке жду от них хороших новостей резюме все болезни имеют вторичные выгоды А раз нам выгодно болеть мы должны честно себя а раз нам выгодно болеть мы должны честно себя спросить а от чего я прикрываюсь болезнью от невинной простуды до тяжелого заболевания если в нас живет вина и обида, значит, мы будем болеть, пока не осознаем, что ни на ком вины нет, и обижаться на это бессмысленно. Необходимо любую обиду и вину рассмотреть, какую часть мы отрицаем и подавляем в себе, не давая этому быть с какой-то пользой. Нужно взять ответственность за свои выборы и понять, что причина нашей боли в нас самих и лежит в зоне нашей ответственности. Осознать, что причины болезней в стрессе, вызываемым метанием между «хочу» и «надо». Мы забыли, как жить по собственным желаниям, живя по чужим. Если мы занимаемся исключительно собой, тогда нам не будет хватать времени лезть в чужую жизнь, и тем более на месть.